Сегодня у нас эфир, прямой эфир Каледа, традиции и обряды». В общем-то, тема веселая, тема праздничная, тема радостная. Но мы немножко перед тем, как порадоваться, давайте разберемся, что такое каледа. Сейчас еще чуть-чуть подождем, подойдут еще слушатели-зрители. Пока вот те, кто смотрит. Вот такая каледа, кукла-каледа, которая делается к празднику. Я потом расскажу, что она означает и как ее делают. Вот она, каледа красилка Маленькая такая куколка. Ну, начали. Так что же такое каледа? А каледа, ну, в общем-то, по солнечному календарю, каледа – это солнце, молодое солнце, которое нарождается 25 декабря. Это и есть Рождество. Мы привыкли к тому, что колядки поются после 7 января, что у нас 7 января – Рождество, и дальше каледуют после 7 января до Старого Нового года, да, до 13 Но на самом деле, Праздник 7 января, он же перенесенный праздник. Изначально это было 25 декабря. Это был день, когда солнышко поднимается после э, сна, после того, что в литературе называют смерть солнца. С 21 по 25 декабря солнышко находится в самой нижней своей точке. Оно спит, его как бы нет. И 25 день прибавляется ровно на одну минуту, солнышко рождается. Поэтому, чаще всего, его изображают молодым, безбородым. Такой молодой юноша, вот он только-только родился. Почему такой молоденький? Ну, давайте представим. Солнце, да, Ра. Ра – великая сила. Ну, если не связывать его, да, с внешностью человека, есть просто Ра. Просто Бог Ра – это сила солнца, сила света, сила жизни, это прародитель жизни на Земле. Это единое целое. И есть у него несколько ипостасей, которые люди привыкли изображать в виде мужчин. Это роща, как ни странно, роща. Это солнце весеннее. Не имеет отношения это слово к лесным насаждениям. Возможно, потому что рощи начинали зеленеть на солнышке. да. Вот молодое весеннее солнце называется роща которая взрослеет, набирается сил, и дальше это Ярила, ярый, мощный, жаркий Ярила, который переходит в осеннего хорса и дальше молодой каляда. Вот, в общем-то, круговорот мужчин, я бы так сказала. Поэтому колядки изначально исполнялись 25 декабря после, еще раз повторю, да, после того, как солнышко нарождается. Что такое э, традиции, что такое обряды? Да? Ну, это были традиции обряды, это был целый перечень каких-то действий, песен, э, театрализованных представлений, э, традиции. Да? Если, ну, я люблю по разбирать слова. Традиции, что такое т ра да? Т. Это буква, вот, это вот буква Т, это земной поток и небесный поток. То есть это соединение земного и небесного во славу Ра, традиции. Обряды это когда об все рядом, это в кругу, это вместе, это все рядом. То есть традиции это некие такие, как бы сказать, ну, набор действий, да? набор э, каких-то действий славящих солнце. Обряды это именно действие, это то, что люди делают сами, это то, что, как они проявляют свое отношение к солнцу, как они это делают, это заговор... Все колядки они в общем-то заговорные, да, там уродилась вот самая, глав... самая первая колядка уродилась коли, накануне Рождества. Здесь не, нет никакого отношения к рождению Иисуса Христа, да, нет никакого отношения к этому Рождеству. А накануне Рождества это накануне восхода Солнца молодого. Почему она родилась? Потому что колятки составлялись до 25 числа. Вот этот промежуток времени с 21 по 25 декабря. Это были самые темные ночи, это были самые короткие дни, и э, уже как бы, ну, закончены, понятно, все полевые работы, да, уже минимум работ. И это было время, когда готовились к кольдованию, когда шелись костюмы, когда изготавливались маски, когда делалось то, что потом стало называться Лифлеемской звездой, это было колесо, восьмилучевое колесо, которое символизировало круголет. Солнце – четыре времени года, это пространственный крест, да, вот этот пространственный крест, это четыре мира, четыре времени года, и косой крест – это время, это соединение пространства-времени, это единство мира, поэтому 8 лучей. И изначально это было колесо, это был символ круголета, это вот готовилось оно. Еще очень важным моментом в календовании было переодевание. А почему люди переодевались? Ну, самое темное время, очень тонкая граница между мирами. И э, сущности Нави, темные сущности, злобные сущности Нави легко переходили в наш явный мир. Для того, чтобы их отпугнуть, люди просто делали страшные костюмы. Ну, самое простое это выворачивали тулупы наизнанку и ходили вот такие мохнатые, делая вид, что здесь уже есть, сюда не надо заходить темным, здесь уже есть такие. Обязательно, кто мог изготавливал, кто мог чистил колокольчики, потому что звонкий свет колокольчиков призывал свет, звук колокольчика призывал свет и как бы показывал солнышку. Да, мы здесь, мы здесь, дорогу, поднимайся, солнышко, иди к нам, вот на этот чистый звон приходи обязательным условием были трещотки, да, вот страшные костюмы, трещотки, грохот, шум, отпугивая темную силу, а дальше вступали колокольчики, призывая свет, призывая солнце, призывая радость. Первыми ходили коледовать дети по деревне, ходили коледовать дети, тоже очень символично, потому что маленькие детки, которые, ну, в общем, как молодой коледа, начинали они, дальше шли незамужние и у нашей девушки, и заканчивали э, калитовать уже м, мужчины и женщины. Э, это тоже некая дань традиции, потому что... М, начинаем с будущего. Э, во время калитования очень важно было... Это было время, когда простраивали будущий год, будущее лето. Каким оно будет, как проживут, э, будут ли детки здравы, какой будет урожай, какими будут взаимоотношения с людьми то есть это очень интересный праздник в том плане, что начинается с будущего. вот самое странное в праздновании Калиды – это то, что он начинается с будущего. не вспоминается прошлое, не говорится о настоящем, а исключительно про будущее. поэтому первыми шли детки. дальше, как бы проявляя будущее в яве, шли вот незамужние, те, кто хотел создать пару и уже потом да, вот старшие люди, как ну, преемственность поколений, да, как родовые традиции, как сила рода, как опыт, знания, пращуров, они всегда с нами. Еще одна, одна из основных традиций колядных это поминание предков накрывали стол, обязательно ставили тарелку отдельно, Ну, в общем-то как и делается обычное поминание предков, да, ставится отдельное блюдо, куда складывается еда, дальше она остается до утра на столе, утром она вносится птицам, да, да, то вот ее туда, как говорится, туда, где люди не ходят, да, это птицам, это диким зверям, это духом земли, духом природы, и, тоже, да, из-за того, что вот такие тонкие границы между мирами, щуры рядом, предки наши рядом, они с нами, они помогают нам планировать будущее, они, ну, я, да, наверное, следят, следят за тем, чтобы мы исполняли иконы, чтобы все было правильно, чтобы все было пора, да, чтобы мы радовались. Это вот такие общие традиции колядования, и э, в отношении обрядов, но ну, я уже говорил, да, это вот колядные песни, это э, театрализованные представления, когда э, показывали, как солнце... Э, обычно это был э, самый старший, да, в деревне, раньше жили три днями, да, городов не было практически, самый старший в деревне мужчина, дед, он якобы засыпал, он его укладывали на сено, да, на снегу стелили сено, его укладывали на сено, и он засыпал а дальше рядом с ним вставал маленький мальчик и вот тоже одна из известных колядок я маленький мальчик сел на диванчик сейчас говорят сел на диванчик я родом с украины у у нас поют я маленький хлопчик встав на столбчик, да на столбик то есть это тоже символ поднимающего солнца поднимающегося солнца маленький мальчик встал на столбик колядочку пою людям счастье несу. Обязательно надо было колядников одаривать. Вообще нельзя было колядникам не открыть двери, не отреагировать как-то. Они обычно подходили к дому со словами Добрый вечер, щедрый хозяин. Колядники пришли, радость принесли, двери открывай, мешки наши наполняй. Так вот, колядников нельзя было не пустить, потому что колядники несли в дом а, благополучия, они же все-все калятки а, с пожеланием благополучия, радости, да, добрый вечер тебе, щедрый хозяин, счастье тебе, счастье семье, а, почему я говорю еще и что заговорные, потому что вот одна из фраз, да, сколько в лесу осинок, столько тебе скотинок, да, это же чисто заговорная штука, это вот чистый наговор, это... Как программирование, да, вот, вот, чтобы было много скота, чтобы были все здравы. И обязательно к хозяевам обращались щедрый хозяин, добрый хозяин, щедрая хозяйка. А, не стыдно было сказать дородная хозяйка, потому что дородная это не значит большая, это не значит толстая. Дородная это значит э, с силой рода, да, с мощная, обережная. Вот это была дородная хозяйка. Поэтому калядников нельзя было не пустить, калядников обязательно открывали двери, и калядников обязательно надо было одарить. А в чем смысл такого, да? казалось бы, ну, они спели песню, ну, что-то вы им дали, ну, как бы башна на баш, на самом деле нет. Ну, не совсем башна баш, потому что калядникам отдавали лучшее. Самый белый каравай, самую вкусную колбасу, э, самые свежие пирожки, да, это, это и еще и умение э, баланс соблюдать, баланс брать-давать. Они пришли к вам с радостью, они пришли к вам с пожеланием добра, э, они принесли в ваш дом э, счастье, энергию, энергию созиданию, энергию радости, энергию любви. А вы должны отдать, не должны а вы им отдаете то, что у вас есть лучшее. А, таким образом, э, без жалости, да, не жалея, э, понимая, что это не последнее. И э, вы освобождаете место для того, чтобы ваш дом пришло такое же лучшее, чтобы жизнь была еще ярче, еще радостнее еще благополучнее богаче, в конце концов. Поэтому колядникам и денежку давали. И желательно серебром, ну, кто мог медный, кто серебром. И серебро тоже, это же чистый звон, вот этот чистый серебряный звон, это чистая энергетика. Вот, поэтому колядников, вот, вот это одаривание колядников, это не просто дать им милость, милостыню, да, ну, вот возьмите и поешьте. Нет, это как раз вот... Вот это вот принятие того, что вы богаты, что вы успешны, что вы благополучны. И у вас этого столько, что вы легко делитесь со всеми. Вам не жалко, вы отдаете, потому что вы знаете, что к вам придет все в большем размере. Да? Это законы Вселенной. Отдай и получишь освободи место для нового. И э, обязательно именно э, Рождество, Солнце да, в коледу обязательно петли караваи из белой пшеничной муки, ситные, ситные караваи. Вообще ситный хлеб, ситный караваи назывался он ситным потому что муку сеяли. Это была бунка белая, тончайшего помола, просеянная через мельчайшее сито. То есть это такая отборная, лучшая из лучшего. Петли караваи и обязательно делали в России тогда сочиво, Кутья или сочива Это как поминальное Каша. Это каша из нескольких видов круп. Ну, традиционно она делается из пшеницы. Это пшеница, мед, орехи, маг. И есть еще местности, где добавляется узвар. Это компот грушевый, да? и вот вяленые груши, не сухофрукты, а именно вяленые на солнце груши, которые завариваются крепко, и вот это вот добавляется. И такая путья, она и поминальная для предков. Ну, пшеница богатство, а мак, вы представляете, сколько мака да, вот в этой головке, сколько зернышек, это же тоже про богатство, это прибыль, потому что вы видите, маленькое маковое зернышко, ну вот такое, крошечное, вот такое вот, а вырастает огромное количество да, вот этого мака. То есть это то, что вы можете в своей жизни применить. Вот, да, еще мой, как, как в этом мультфильме-то еще мой дед говорил, делай добро и бросай его в воду. Да, вот. Чуть-чуть добра, вот немножко кому-то чего-то доброго, чего-то светлого, и вам прибудет вот целая головка, где будет много всего. Орехи – это как символ вашего внутреннего состояния, да, вот орешек твердый, и внутри у него вот этот плод. Это внутреннее содержание, внутреннее наполнение – это орехи. Мед, ну пчелы, солнце, это еще энергетически очень сильно, это солнечное. То есть это вот такой вот сбор всего, символизирующий все самое лучшее, что есть в жизни. Вот. И, в общем-то, кутья и каравай – это было обязательно. Понятно, что были, было сало, были колбасы, были пироги, были сладости. Этого всего было очень много, потому что на Рождество готовили много. Ходили потом в гости на второй-третий день Рождества, обязательно ходили в гости со своими какими-то угощениями. И из гостей возвращались с угощениями. То есть я бы так сказала, что Каледа это праздник взаимоотмена. Вы раздаете добро, вам добро. То есть это такой вот, вот, вот я говорю, круговорот добра в природе. Это вот такое очень светлое время и очень радостное время. И в общем-то и колядки, да, вот тоже там застилайте столы белыми скатертями, то есть одевалась самое лучшее на коледу, шили специальные наряды, доставали все, что есть лучшее в доме, потому что праздник рождения солнца это же праздник жизни. Да? Что такое коледа? Коледа это значит быть жизни, быть миру, быть земле. Потому что без Солнца ну, жизнь невозможна на Земле. И, собственно говоря, рождение Солнца говорит о том, ежелетнее, да, вот это вот ежелетнее возрождение Солнца говорит о том, что жизнь на Земле бесконечна, что солнышко взошло, будем жить, будем радоваться, будут урожаи, будут рождаться детки. Потому что невозможно без Солнца. Ну, так устроен наш мир, мы без Солнца не можем. И вот это вот, поэтому это праздник э, торжества жизни, праздник э, радостного вот этого понимания, да, принятия, что жизнь не закончилась, жизнь бесконечна, и земля прекрасна, и все у нас будет впереди. Одним из важных еще таких при праздничных приготовлений это вот я вам уже показывала, да, это было изготовление Куклы Каледы. Делались две куклы. Одна называлась кукла коледа Ну, это самый простой вариант, да, из ниток. У нее обязательно должна быть коса. Чем длиннее коса, тем лучше, потому что коса – это символ солнечного пути. Делались, делалась обязательно коса, делалась там оранжевые, желтые, красные нитки, потому что солнечный свет. И чаще всего она делалась еще длиннее. И такая куколка каледа вот уродилась Коляда накануне Рождества. Радуйся, радуйся, радуйся, земля. Вот, вот такая Коляда, ей на ушко шептали желания, что хочется, чтобы было будущим летом, что свершится. Ей на ушко шептали какие-то обережные заговоры, чтобы в доме был порядок, чтобы детки были послушными. Даже не послушными, знаете, раньше говорили, что есть детки не слухи, и есть слухи. Это непослушные и непослушные, это которые слышат и которые не слышат. Так вот, в коледе обычно говорили, чтобы детки были слухи, чтобы слышали меня, мамы так наговаривали. Такая куколка хранилась целое лето, и на следующую коледу ее сжигали на костре. Она отслужила свой срок. Была еще одна кукла, у меня ее нету, но это одна из немногих кукол мужчин. Называлась она, называется она «Спиридон солнцеворот». Это, э, вот эти куклы они делались именно накануне Рождества, они делались вечером 24 декабря. Э, куклы изготавливаются исключительно женщинами, Несмотря на то, что даже кукла мужчина, она изготавливается исключительно женски, женщинами. Это чисто женское волшебство, чисто женская магия, такое ведьмовство женское. Это изготовление кукол. Так вот, «Спиридон солнцеворот» он изображался с колесом в руках. Он вот так в руках держал колесо, 8 колесо, да, 8 спиц, колесо. Оно обязательно обматывалось красной ниткой. Есть, если вы хотите есть мастер-класс, как это делать, может быть, я когда-нибудь проведу мастер-класс такой. Вот. вот это колесо он держал либо над головой, показывая, да, что вот солнце взошло. Но чаще всего изготавливался спиридон-солнцеворот с колесом перед собой. Он выглядит, знаете, как, как рулевой штурвал да, вот этот вот мужчина, который держит колесо, штурвал. И вот такой спиридон-солнцеворот э, делался с пожеланиями для мужа, для старшего в доме, для мужчины, потому что это рулевой жизни. Женщина прекрасна, женщина-обережница, женщина, -обережница, женщина Простраивает, оберегает, держит очаг, держит энергетическое поле да, семьи, поле семьи держит женщина. Она следит за чистотой энергетики в доме, она простраивает. Но мужчина это, – это явное, да, это деньги, это работа, это заработок, это защита дома. Поэтому вот он рулевой, он рулит. Жена, да, она ему помогает, она его направляет, куда может быть ему рулить. Может быть, он выберет сам, и тогда она ему просто помогает рулить. Но колесо вот это держит мужчина. И это было очень важным для э, семейных пар, да, для тех, кто э, уже, как бы, уже был сговор, да, уже собирались девушки выходить замуж. А таким образом они как бы да путь своему мужчине для, ну, как сейчас говорят, для заработка, для карьерного роста. Для карьерного роста, для хорошего заработка, для того, чтобы в семье было благополучие. Вот такие две куклы обязательно делались перед Рождеством, да, 24 декабря. Вот это тоже было одним из очень важных обрядов. И, собственно говоря, когда карятки это в течение недели, а дальше еще интереснее, дальше были щедровки, но это совсем уже другая история. Вот. И что бы я еще хотела рассказать вам про кледу, это то, что, знаете, вот ä, праздник радостный, праздник веселый, праздник такой очень светлый. И да, вот еще обязательно, же, ну так, а, это же вот еще одна совершенно потрясающая традиция. Вы, наверное, знаете выражение «гонять балду». Что такое гонять балду? Ну вот сидеть ничего не делать, да, вот балду гонять, ну так фигней какой-то заниматься. На самом деле гонять балду – это колядный обычай. Выбиралась полена, березовая чаще всего, ну обережная берегиня, да, березовая полена, которая поджигалась. И это э, горящее полено нужно было прокатить вокруг всей деревни, создать вот этот вот обережный э, солнечный круг. Ну что такое огонь? Огонь вычищает, да, а, огонь дает вот это вот обережество, огонь согревает. Ну это как бы такая земная непостась солнца, да, вот, вот, вот, вот он огонь. И вот это время э, называлось балда. Вот гонять балду... Это делали мужчины молодые, молодые неженатые мужчины, они гоняли балду, они создавали вот этот огненный обережный круг вокруг деревни. И считалось, что если бревно не погаснет, пока всю деревню обойдут, то на следующий год в этой деревне, в этом поселении будут урожаи, будут рождаться дети, будет скотина плодиться, то есть это будет просто вот полное благополучие. Поэтому ушли на всякие ухищрения, чем-то обмазывали, забивали внутрь сена. Ну, в общем, это уже, были, это уже были чисто мужские придумки, потому что вот это вот называлось гонять балду. И э, второй обычай – это закатывать на гору колесо. Это такой символ, да, вот как бы, э, что такое, ну солнце родилось, да, ну, маленький мальчик, да, молодой, неопытный, ну вот он появился, ну вот это маленькое солнышко, ему же надо рассказать, а, а, а как дальше, а, а что делать, э, пока, он ерилом, пока, по ерилой, пока он там будет ирилом, пока он там будет хосом, ему надо этот кусок э, жизни прожить, поэтому э, поджигали колесо, обычно колесо от телеги, обычное колесо от телеги поджигали, и его закатывали вверх. Если это была ровная местность, насыпали специально, делали из снега, да, заготовили заранее вот эту горку и как бы показывали да, вот этому молодому, к лиде, что ему надо подняться вверх, вот вот туда, вот смотри, как солнышко, вот как мы, а мы поможем, потому что это сопровождалось еще песнями, это сопровождалось какими-то заговорами. Поднимайся, Каледа, свети нам всегда, смотри, Колида, иди, Колида. Вот это вот, да, мужчины, это тоже делали мужчины, это была мужская работа. Они закатывали вот это колесо, да, с наговором, иди, Каледа, смотри, Колида, мы путь покажем, тебе все укажем. Это же еще и есть вот, вот это вот э, внутреннее единение с природой, с солнцем, э, с духами земли, с духами природы. Э, вот это вот тоже был один из важных обычаев. И, собственно говоря, почему у Коледы еще коса? Почему она делалась всегда с косой? Не с прямыми волосами, а с косой? Да, у меня есть вопросы. Почему, да. если Коледа это мужчина, солнце, то куколку делали, она же тоже Коледа, но, но она девочка. А, потому что э, есть несколько версий. Есть каледа, что каледа – это женский, э, же, женщина, божество женщина, А есть, э, что каледа – это мужчина. Э, здесь э, единство энергии. Да, вот, без мужчины не может быть женщины, без женщины не может быть мужчины. Как рождаются? Да, для того, чтобы что-то родилось, нужна мужская и женская энергия. Поэтому э, вот это разделение на мужчину-женщину мне очень сложно, да, я не понимаю, потому что это, это чистая энергетика. Э, если не привязываться к внешности, то это чистая энергетика. Создавая вот такую куколку, ну, мы привыкли, что женщина выглядит вот так. Наделяя ее женской энергетикой, да, мы показываем, что мы готовы принять мужчину. Приходи, Коляда, вот мы тут вот такие вот есть, да. А льда, молодой мужчина. Который где, где, где, где, где. Есть еще девушка-колида. Да? То есть это вот это вот единство двух энергий. И э, про косу, я думаю, что это не только у коледы, э, но в коледе это очень ярко видно. Коса обязательно плетется из трех. Да? Такая вот классическая коса из э, трех э, потоков, хочется сказать. А, почему три? Вот эти три э, пряди, это действительно три потока. Это три мира. Нафиг. «Правь и славь». Мир яви – это сам человек. Это вот девушки, когда косу плетете, девушки, женщины, да, почему так важно коса? Потому что женщина, она единственная на Земле, кто может соединить в себе все четыре потока сразу. Простите меня, мужчины, вам это не дано. Даже если у вас длинные волосы, даже если вы плетете косу. Это не ваша работа. Это э, прерогатива женщин. Соединять в себе все четыре потока – Потому что поток праве-славе, да, в дручке обязательно вот так, да, это праве-славе. Это правильная жизнь, славление предков, да, это праве-славе. Это навь, это ресурс, это силы природы, духи земли, это женское. Ну вот мужчины, ну пожалуйста, если я вам скажу, что для того, чтобы взошли огурцы, их нужно вот здесь поносить за пазухой семена. Вы будете это делать? Ну смеетесь? Женщины? Но будущее, чтобы огурцы хорошо сходили, их носят вот здесь за пазухой, в сутки, Вот это женская энергетика. Ничего с этим не сделаешь. И женщина это все проявляет в жизни. Поэтому вот женщина с косой – это единство всех четырех миров, всех четырех потоков энергетических. Это вот ее. Поэтому кольду делали э, с косой обязательно классической из трех потоков показывая, что земля готова, да, мы можем это проявить здесь, в нашей жизни. Ну вот, пожалуй, все, что я хотела вам рассказать про традиции обряды каляды. Я не буду вам рассказывать тексты колядок, они есть, их много. Единственное, смотрите, сейчас, к сожалению, моему большому сожалению, практически все колядки привязаны к рождению Христа, и они славят Христа, и это вот Рождество Христа, и очень сложно найти колятки к этому не привязанные, но если вы будете знать, что Рождество имеется в виду солнечное, то они и слушаются по-другому, и читаются, потому что даже моя бабушка, уже не мама, даже моя бабушка не могла вспомнить колятки где бы не упоминался Христос. Это очень сильно вытиралось из памяти народной, Потому что праздник очень сильный, праздник очень энергетичный, праздник очень мощный. И, ну, наверное, кому-то было невыгодно, чтобы он праздновался так ярко. А, ну, какую-нибудь колядку? Да. Небо и земля, небо и земля сегодня торжествуют. Коляда, коляда, приходи. Небо и земля, небо и земля сегодня торжествуют. Караваи на стол клади. Здравствуйте. Сейчас я вспомню. До... Я выросла на Украине, я больше знаю украинских калядок. Крайне... Поэтому, да, вот если... Добрый вечер, пані господарю, добрый вечер, господиня тобі. Накривайте столи так все мамы, выкладайте караваи. Ну вот как-то так. Ну и вот то, что я говорила. Я маленький хлопчик, встав на столбчик, в звеночку звоню, э, рездво клычу, да? Рездво. Вот там вот в этих Причем очень интересно, что калятки, которые поют маленькие детки, там нет про Христа. Там в основном Рождество. А, ну, имеется в виду Рождество Солнца. Ну вот как-то так. Вот, пожалуй, на сегодня все. С вами была... Михайлова Ирина. Хороших вам колядок, радостных колядок, светлых. И не забывайте, пока кобедуем, строим свое будущее лето. Всего вам доброго!